Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в гостях член корреспондент Российской Академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией, я читаю, внегалактической радиоастрономии астрокосмического центра ФИАН и лаборатории фундаментальных прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной, МФТИ Московского физико-технического института знаменитого. Это Юрий Юрьевич Ковалев. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Юрьевич, спасибо, что пришли, нашли для нас время. Я понимаю, что вы приехали не для того, чтобы дать мне интервью, но тем не менее. А... Мы с вами до эфира немножко говорили, да. Я подумал, вот уже когда сюда шли, в студию, что-то немножко у меня даже голова так кругом пошла. Значит, мы с вами беседуем в День космонавтики. Да? Раньше это называлось День Советской космонавтики, теперь день российской космонавтики, но тем не менее. В 1961 году первый человек в космосе, первый в мире человек в космосе, Юрий Алексеевич Гагарин. Вы Юрий Юрьевич Ковалев, и меня тоже зовут Юрий. Сплошные Юрии, 12 апреля. А мы немножко поговорим, наверное, позже, если у нас будет время. Мне бы интересно было узнать вашу точку зрения на состояние современной космонавтики. Российской, мировой, американской. Хороший вопрос. В принципе, вопросы должен задавать я, но вы перехватили инициативу. Я думаю, прежде всего, конечно, пилотируемая, потому что ну, на слуху у людей все-таки пилотируемая космонавтика, и больше говорят о запуске так, от МКС, от МКС, интернациональные экипажи и так далее. Но это чуть попозже. А начать я все-таки хотел бы с Сенсации, которые вот все мировые СМИ уже об этом по много раз написали, все YouTube-каналы показали, телекомпании показали. А, итог э проекта, который длился, по-моему, чуть ли не 10 лет э и увенчался, как пишут, первые настоящие фотографии черной дыры. Да? Мы надеемся, что это все-таки первый итог. Вот. И проект этим итогом будет не увенчан. А проект именно с этого итога начнет свои семимильные шаги в светлое будущее современной астрофизики. Я вот как раз об этом хотел спросить, потому что, ну да, вот люди там видят, читают, говорят, засняли «черную дыру», «черную дыру». Кстати, сказать, а как можно вообще здесь не оксюмарон какой-то? Что за снять черную дыру, она ничего не излучает, Конечно. свет не выходит. Но это ответственность вашей братьев, журналистов. Вы думаете, что те, кто проводил 10 апреля пресс-конференцию в Вашингтоне, не, не используют? Во-первых, я ремиолог? не думаю, я знаю. Я слушал пресс-конференцию в Вашингтоне, и в Европе. Все это наши дорогие коллеги. Например, группа «Телескопа Горизонт Событий», которая проводила пресс-конференцию в Америке, я просто посещал ее месяц назад. а, -а. Вот, поэтому я, в общем, Вот, понимаю о чем идет речь и давайте это разберем тут честно говоря эм, астрофизики не пытаются кого-то обмануть и я сейчас коротко смогу объяснить о чем же на самом деле идет речь давайте попробуем потому Поэтому. что потому что вот, действительно вопрос возникает ну ладно ну, да, но ну, ну, обнаружили но ну, мы знали об этом сто лет назад об этом знали Эйнштейн, mm -hmm. об этом mm -hmm. писал да это подтверждает вроде бы обнаружение этой дыры его теории относительности но нам-то что с этого? Да, это уже второй вопрос. Я отвечу это... на оба. Давайте, Давайте начнем все-таки да. о том, что, что было сделано. Давайте. А, черная грана черная, поэтому сфотографировать черный объект, честно говоря, невозможно. И, кстати, это не фотография. А, опять же, скажем правильно, это восстановленное изображение. Это не фотография. Что же мы на самом деле увидели? Так как черная дыра черная, то, конечно же, фотографию или изображение черной дыры восстановить невозможно впрямую. Поэтому ученые получили следующее. Вот я немножечко сложно это сформулирую, но никаких научных терминов использовать не буду. Получено наиболее прямое из косвенных доказательств существования черных дыр. Впрямую черную дыру увидеть невозможно, она черная. Однако увидели эффект. Вот. которые ожидали увидеть как раз от черной дыры. Это более яркое свечение вещества вокруг. Это да? просто свечение вещества просто вокруг. Свечи. Итак, о чем идет речь? Черная дыра. Особенность этого объекта заключается в том, что на определенном расстоянии от центра черной дыры находится так называемый горизонт событий. И никакой свет из-под этого горизонта выйти не может. В результате именно для черных дыр мы ожидаем Свечение, которое должно прийти из областей близко к горизонту событий. Черная дыра, мы ее искали в галактике, достаточно близкой галактике, которая называется Дева А. находится на расстоянии всего лишь 16 мегапарсек от Земли. И центральная машина, центральная сверхмассивная черная дыра в этой галактике подпитывается... Кушает, получает энергию ну да, из да. вещества, которое падает на центральную черную дыру из окружающего ее диска. Так вот, при падении это вещество разогревается. Угу. Большая часть этого вещества и света падает под горизонт событий, но часть свечения мы ожидаем увидеть как раз близко к горизонту событий. Таким образом, что искали ученые? Ученые искали и старались сфотографировать, получить изображение тени от черной дыры. И им это впервые в истории удалось. Хорошо. Я рад за ученых, я их поздравляю, я думаю, их все поздравляют, или многие, по крайней мере. Ну да, удалось и... И зачем? И почему нам это интересно? Да. Две причины. Первая причина, по которой э, нам есть смысл праздновать... Успех ученым праздновать успех уже сегодня. Совершенно правильно вы сказали, что существует теория относительности Эйнштейна, в рамках которой черные дыры были предсказаны. И на сегодняшний день наше понимание природы Вселенной, наше понимание многих процессов и событий, объектов, которые мы видим во Вселенной, неразрывно связано с вот этим эмпирическим, теоретически предсказанным и просчитанным, промоделированным объектом, черной дырой. А по результатам, которые были обнародованы на этой неделе 10 апреля, мы можем впервые сказать, окей, наши предположения теоретические оказались справедливыми, наши теории правильными. Таким образом, нам нет необходимости перестраивать, передумывать эти теории. Действительно мы правильно понимаем то, что происходит во Вселенной, Применяя и используя модель, теорию, говорящую о том, что черные дыры существуют. Это очень важно, и это уже результат сегодняшнего дня. Я еще раз порадуюсь за ученых. А теперь про будущее. Да. Ага? Да. Кстати, попутный вопрос. А применительно к черным дырам закон сохранения энергии действует? Все должно работать, конечно. Если они сжирают, значит, куда-то, в конце концов, эта энергия может выплеснуться. <групкие> закон сохранения энергии не требует, чтобы куда-то энергия выплеснулась. Но она означает, там... А сколько конечно. она может там сохраняться? До какого-то критического момента? И... Нет, она может Нет? сохраняться там навсегда. Бесконечно. Да. Так как она наша вселенная нашей вселенной расширяется... Дорогие истории, зрители, наша вселенная не только взрыва. расширяется, но и расширяется с ускорением, поэтому можете не сомневаться. Завтра ничего страшного с вашим домом не произойдет, он только немножко расширится. Вы сегодня просто утешитель какой-то. Нет, нет, ну подождите, силы. подождите, секундочку. Что за глупость? Почему? У нас нет никаких причин пессимистично смотреть на мир, правда? Все... Результаты. Это у вас астрофизиков Которые... Нет никаких возможно причин Пессимистично смотреть Совершенно верно. А те кто не только смотрят на звезды Но по выражению Оскара Уайльда сидят в яме Как он говорил Все мы сидим в яме, но некоторые из нас Видят звезды, вот вы счастливец Вы видите звезды, некоторые не видят И у них есть причины Не могу не воспользоваться этим моментом Чтобы еще раз не обратиться к нашим зрителям Молодым и сказать Ребята Школьники, студенты. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь прошла интересно, весело и позитивно, подумайте, может быть, астрофизика это как раз то, чему вы хотите ее посвятить. Ах. Хорошо. Ну, про будущее. По, рекламная пауза закончилась. Давайте о будущем. Про, про будущее. Как да. раз, может быть, ребята этим и займутся. Да. А, смотрите: мы можем использовать будущие более детальные, более точные исследования массивных черных дыр для того, чтобы проверять общую теорию относительности Эйнштейна в сильном гравитационном поле, в сильном поле притяжения, угу. которое находится близко к центральной черной дыре. Для этого мы должны с высочайшей точностью знать массу черной дыры. И есть один объект во Вселенной, массивная черная дыра, для которой мы очень хорошо знаем ее массу. Это черная дыра в центре нашей галактики. Это в созвездии Стрельца, в центре нашей галактики, относительно недалеко от Земли. Чего бы ее не сфотографировать? Поговорим? Да. Так вот, почему для нее, сначала отвечу на вопрос, а почему мы для нее знаем хорошо массу, очень хорошо. Потому что мы с Земли в состоянии проследить орбиты звезд которые проходит близко к центральной черной дыре в центре нашей галактики. И благодаря дедушке Кеплеру и его третьему обобщенному закону мы можем действительно очень точно измерить ее массу, примерно равна 4 миллионам масс Солнца. Это черная дыра в центре нашей галактики. Наши коллеги из проекта «Телескопы горизонта событий» имели два кандидата э, для восстановления изображения тени черной дыры. Это была галактика Дева всеми нами любимые и центры нашей галактики. Но в центре нашей галактики у них пока не получилось построить тень, черной дыры. Знаете, с чем это связано? Нет. Это связано с тем, что черная дыра в центре нашей галактики значительно меньше, ее размер значительно меньше, и поэтому взрывные процессы вот эту переменность излучения от нее происходит очень быстро, за считанные часы. На пресс-конференции в Европе один из наших коллег, Хайна Фальке, сравнил это с родителем, который пытается сфотографировать постоянно вертящиеся на месте чада, да? и, и получается все время смазанные неудачные фотографии. Так вот, для того, чтобы нам в будущем удалось проверить общую теорию относительности, может быть, найти какие-то противоречия тонкие с тем, что мы наблюдаем, и на основе этого развить общую теорию относительности Эйнштейна, нам нужно исследовать изображение именно э, тени черной дыры в центре нашей галактики. А для этого нам, скорее всего, понадобится не а, только телескопы, которые находятся на планете Земля, а наземно-космические интерферометры, над чем работаем, в частности, мы в Российской да. Федерации. вот э, мы плавно переходим к вашему проекту, да, да? он тоже, я вот э, какие-то вещи почитал, э -э, в частности, в одном из релизов написано, э -э, что вот этот радиоастрон, да. да, это ваш проект, да. этот радиотелескоп да. 10-метровый, который У -у. в космосе сейчас находится, работает, он охарактеризован как самый крупный измерительный инструмент в истории человечества. Такое очень, как, на языке, как шахматисты говорят, ответственное очень заявление. Сейчас докажем. Можно пояснить. А как же. Давайте. Мы начнем с того, что... Э, итак, в 2011 году с космодрома Байконур э, мы запустили самый крупный космический телескоп за всю историю человечества. Это даже не то, что вы мне только что процитировали. Ну, Это правда. Да. Мы запустили... 10 радиотелескоп э, на ракете диаметром 3 метра. Как мы это сделали? Э, телескоп был сложен, mm -hmm. как цветок. Да, вот, реально, это очень просто. Конечно, ну, конечно господи, конечно. каждый день делаем. Да мы видели это в кино, разворачиваю что солнечные солнечное? Только не забудьте, что наш должен был пережить всю эту тряску во время запуска и потом раскрыться в космосе. И вот, правильно. Это, это да, другие, это другие дополнительные проблемы. Он должен был раскрыться в космосе, стать размером 10 метров, а точность поверхности, да, это проболоет вращение, угу, то угу. вот точность поверхности после всего этого ужаса, запуска, до да, отрезки, раскрытия, должна была быть не хуже одного миллиметра на размере 10 метров. Это действительно чудо, которое совершили российские инженеры космической отрасли. И наша головная техническая организация, которая построила наш спутник и наш телескоп, это научно-производственное объединение имени Лавочкина. Uh -huh. Может быть, телезрители никогда не слышали этого названия, но вы, конечно, слышали о успешных советских миссиях к Луне. Помните, да, что Советский Союз был первым на Луне к Венере, к Марсу. И это как раз все эти аппараты построил по имени Лавочки. Некоторые люди, которые постарше, помнят даже, что конструктор Лавочкин, это Ла-5 самолеты Великой Отечественной Совершенно войны верно. и так далее. Совершенно да. верно. Да. Так вот, Итак, это самый крупный э, телескоп, это правда. У нас э, висит в семинарской сертификат книги рекордов Гидоса, можете себе представить. Вис... О том, что... То есть э, э, участвовали они, э, э... они Они прислали нам эту бумагу, да, да действительно. Ну, это, это конечно, шутка, ну, но это, да. это, это, это правда. Мы действительно имеем этот сертификат. Но это шутка в том смысле, что понятно, что не ради этого строился телескоп. А теперь по поводу самого крупного измерительного инструмента за всю историю человечества. Да. Одиночное космическое зеркало для нашего проекта недостаточно. Нам нужен так называемый интерферометр. Это космический телескоп, который работает вместе с крупнейшими наземными радиотелескопами. Как единое целое, как единая сеть наземных и космических радиотелескопов. Ну, event а теперь, event, event мы... Horizon тоже самое? So они... Совершенно верно. А вот теперь, да, самое, Да, совершенно верно. А как мы делаем из этих разрозненных, находящихся в разных местах телескопов, включая тот, который вращается у нас вокруг Земли, единый инструмент? Мы должны их синхронизовать с точностью до атомных часов. Круто. Точность до атомных часов, ну, я скажу цифры, я потом поясню. Это Стабильность хода 10 в минус 14 степени секунд за секунду. По-простому, они должны убежать на одну секунду за несколько миллионов, миллионов лет. лет. Нас не интересует миллионы лет, нас интересует, естественно, наше наблюдение. Так вот, у нас на борту спутника стоят атомные часы российского производства. Это фирма Времячей из Нижнего Новгорода, которые замечательно работали 6 лет у нас на орбите. Потом у них закончился водород, и мы перешли на запасной режим синхронизации, у нас даже был запасной. Но, значит, отвечая на ваш вопрос, причина, почему мы можем сделать вот такой. Такое очень сильное утверждение, что это единое целое, это именно успех величайший научно-технический успех, который нам позволил, синхронизовав наземные и космические телескопы с помощью атомных часов, построить единую систему, и вот как единое целое, она действительно стала самым зорким глазом, за всю историю человечества. Всю историю человечества. А, значит, вы все это сделали, ваши люди, вы как научный руководитель а, этого проекта. Как руководитель научной как программы, руководитель, да, руководитель, программы. руководитель проекта «Радиоастрона», это, наверное, очень важно отметить, а, академик Николай Силович Кардашов, угу. и это очень интересная история, вообще идею радиоинтерферометрии со североделинными базами, которая лежит в основе и «Радиоастрона», и «Телескопа горизонта событий» предложили советские ученые. Трое советских ученых, Матвеенко, Кардашов и Шеломицкий. В какие годы это было? Это было начало 60-х. О. Да, мы не догадались... называется советские лет. заделы, да? Да, совершенно верно, да. Или, или по-моему, середина 60-х годов, по-моему, 67-й год. По-моему, угу. статья опубликована в 67-м году. Так, так вот. В этой статье как раз впервые говорилось, что в принципе, благодаря независимой записи сигналов и использованию точных часов, чтобы синхронизовать, можно проводить подобные измерения на телескопах, разнесенных как можно дальше на Земле, никаких проблем будет высокое разрешение, можно исследовать детали космических объектов. Так вот в этой статье в шестьдесят седьмом году был один абзац, где говорилось, что вообще-то один из телескопов можно запустить в космос. И тогда угловое разрешение, да, вот все эти возможности улучшатся еще больше. Но в те годы была жесточайшая цензура всего, где упоминаются спутники, потому что была космическая гонка. И этот абзац был вычеркнут цензурой из статьи. Прошло 50 лет. Ну, честно говоря, даже меньше. И действительно, вот наша страна запустила космический лесов в космос. И Николай Семенович Кардашов, стоявший у истоков этой идеи, так. на сегодняшний день является э, директором проекта, научным руководителем проекта Радиоастрон. Собственно, он своей энергией, силой и действительно э, громадным позитивом и оптимизмом его и реализовал. Вы молодой ученый по возрасту, да, не по достижениям. Сколько лет восемьдесят 87. Да, спасибо. Я вот... Очень приятно мне в Российской Федерации уточнить, а, да. значит, все еще быть молодым ученым 45 лет. Это особенность нашей страны. Ну, вы же только что назвали возраст руководителя. Да, и на самом деле это специфика нашей страны, которая, я должен сказать, мне очень нравится. Вот в Европе, вы знаете, да, что людей автоматически выгоняют на пенсию в рассвете сил и мудрости, и опыта. И вот как раз возможность в России и в Соединенных Штатах, кстати, тоже вместе работать вот, от молодого поколения до действительно старшего возраста, который может быть не настолько активно в каждодневной вот этой вот часто рутине, но при этом опыт и мудрость позволяет, собственно, наиболее эффективно вместе двигаться вперед. Это в советские времена называлось преемственность поколений. Да, вот, немножко и, вся, и вся, такие и, слова. Да, да, да, да, да, да, да. И всячески не их не использовать. Да. А, к вопросу вот... А... Я повторю тоже примерно, по, не примерно, а по существу, что спрашивал по поводу черной дыры. Ну, хорошо. Вы вот сделали такой радиотелескоп, да, mm -hmm. интроферометр. Вы добились чудесных совершенно с технической точки зрения параметров точности, синхронизации с наземными телескопами, совокупной обработки, интегральной обработки данных. Все прекрасно. Два вопроса. Первый вопрос. Почему ваш телескоп не вошел в программу «Эвент телескоп»? Uh -huh. да? И второй, тот же, что по поводу черной дыры. Ну хорошо, вы это сделали, uh -huh. вы получили и продолжаете получать, насколько я понимаю, какие-то данные. Это тоже из разряда пополнения знаний и представлений ученых о строении Вселенной, о теории относительности. Или это, может быть, имеет э, некие просматривающиеся, во всяком случае, прикладные смыслы? Я услышал три вопроса. Позволите, я действительно отвечу на все три? Давайте, давайте. Значит, я вопрос. Э, я расскажу коротко про некоторые научные результаты радиоастрона, да. интересные. Да. Я расскажу про попытку радиоастрона увидеть тени черной дыры. Я также расскажу про практические приложения. Уточнение, почему они не взяли вас в компанию, Все и, расскажу. ребята все из, расскажу. из ивента. Все, все расскажу. Ивенты. Итак, коротко про научные результаты радиоастрона. Просто выберу парочку, да, чтобы представить себе, чем мы занимались. Значит, первый момент. Нам были очень интересны далекие квазары. Это активные галактики, которые находятся на расстоянии миллиардов сотовых лет от Земли. И Десятки лет мы их исследовали с помощью наземных телескопов, и мы считали, что мы понимаем механизм излучения, механизм излучения их релятивских выбросов, механизм излучения ядер далеких галактик. И В рамках этого понимания было предсказание, что по определенной причине, в которой я сегодня вдаваться не буду, вот в рамках наших теоретических представлений, квазары не могут быть ярче, чем определенный предел. Вот Они в принципе не могут излучать свет, Ярче, чем предсказанный теории предел. И такая ирония у нас в жизни произошла, что размер планеты Земля как раз идеально соответствует размеру интерферометра, в который смысле? в принципе не может проверить это предсказание теории и как раз дает результат в некотором смысле автоматически, соответствующим предсказаниям теории. Проверить теорию можно было только запустив телескоп в космос, построив большой наземно-космический интерферометр. Мы это сделали, оказалось оказалась теория неправа. Мы неправильно понимаем, как излучают ядра квазаров. Квазары оказались как минимум в 10 раз ярче, чем то, что мы думали раньше, чем то, что предсказывает теория. И фактически сейчас мы занимаемся вместе с теоретиками тем, что мы придумываем, прорабатываем Вообще новые механизмы, новые идеи о том, как излучают квазары. Вот это, вот, например, один из э, совершенно неожиданных э, и очень приятных результатов э, радиостроданных. Почему приятных? Потому что экспериментатору нет ничего приятнее, чем материального теоретика, он сказать, что они неправые. У нас так и произошло. Конечно. Вот. Но по-серьезному это позволяет действительно науке развиваться. Второй момент, который. Мы, мы даже, собственно, особо-то не, не, не планировали исследовать, но вот нам просто повезло увидеть а, по наблюдениям пульсаров. Пульсары — это нейтронные звезды в нашей галактике, то, что осталось после взрыва сверхновой. А, оболочка разлетается, центральная часть сжимается, остается звезда а, около 10-20 километров в диаметре. Это кошмар. Да-да-да. Там такие магнитные поля, такие уровни, такие плотности. А, и в частности, из-за того, что там очень большие магнитные поля получаются из пульсов, Лучи света излучают так, как они вращаются, они так чиркают по Земле. Это очень компактные. Даже для радиоастрона выглядят как точки на небе. Но из-за того, что пульсары излучают длинные радиоволны, длинные радиоволны, проходя через межзвездную среду, рассеиваются. И мы думали, что ну, будет какое-то рассеянное изображение. Угу. Ничего подобного. Вот Почему? именно радиоастрон увидел, что на фоне рассеянного изображения появились у нас такие точки, мы их называем спеклами, такие точки, как будто, как будто прыщи, извините, на лице у подростка рассыпались. То есть сфокусированные какие-то... Да, вы, Вол... вы, вы, вы, вы совершенно правы. Говорили гуманитарий, гуманитарий. Но... Это интерференция сфокусированных вот межзвездной средой множественных изображений вот этого самого объекта, который мы наблюдаем. И этот эффект рассеяния, ну, во-первых, он очень важен. Мы открыли новый эффект рассеяния. Да. Во-вторых, он позволяет нам исследовать параметры межзвездной среды, характеристики ее турбулентности. Турбулентность знакома нам всем по полетам в самолетах. Вот то же самое и в межзвездной среде. А кроме этого, эта штука, которая нам будет мешать сфотографировать черную дыру в центре нашей галактики. Опять и, собственно, славу. этот результат радиоастрона, мы его анализировали совместно с проектом телескопа Горизонта Событий, чтобы научиться исследовать черный дыру в центре нашей Я галактики. Я правильно понимаю вот то, что вы сейчас сказали, что вы все-таки вот с этими коллегами из вот этого вот... Проекта телескопа Горизонта Событий. Вы работали. У с нас совместные и... публикации. Совместная публикация, но эта работа касалась черной дыры в нашей галактике, Совершенно не верно. в Совершенно верно. А теперь про м -87. 67, рассказываю. Да. Значит, мы запустились э, в 2011 году. Угу. 2 февраля угу. 2013 года мы организовали первое наблюдение черной дыры в 9 а Мы собрали самые чувствительные, самые большие наземные телескопы и, конечно же, нас космические. Пронаблюдали центр Девы-А и не смогли увидеть Теня черные черной дыры, хотя нашего углового разрешения было вполне достаточно. Вопрос, почему? Да, И неожиданно ли это? К сожалению, это не неожиданно. Дело в том, что радиоастрон задумывался как интерферометр, который работает на сантиметровых длинных волн. И самая наша да, короткая да. длина волны 1.3 сантиметра. Напоминаю, телеском горизонта событий работает на длине волны в 10 раз меньше, 1.3 миллиметра. А, да. ну, и, ну и что вы скажете, какая разница? А разница нет, вот какая. К сожалению, не скажу. радиоволны на длине волны 1.3 мм оказалось в центре галактики Дева А поглощаются угу. тепловой угу. и нетепловой плазмой. Угу. То есть электрончиками, которые бегают быстро и очень-очень-очень быстро. И из-за этого радиоволны сантиметрового диапазона просто не могут из вот этого близко к горизонту событий, просто не могут выйти за пределы центра. И поэтому вам нужно уйти на очень короткие длины вон. что мы в наземно-космическом интерферометре и сделаем в следующем шаге. Не в рамках радиоастрона, а в следующем технически еще более сложном проекте, который называется «Миллиметрон». Я так понимаю, у вас нет проблем с финансированием? У всех космических проектов есть сложность с финансированием, как зарубежных, так и отечественных. Конечно же, у Миллиметрона с финансированием есть трудности, с которыми наша организация старается успешно справляться. Завидный оптимизм. Просто исторический, я бы сказал, оптимизм. Готов поделиться. Присущий как раз советскому человеку. Вы сказали сейчас слово, которое... А, ну, не то, что для меня является ключевым, но я хочу на нем остановиться. Вы сказали о плазме, о том, на как, каких частотах, на какой длине волны поглощается сигнал, на какой не поглощается. Утилитарный вопрос. Вы прекрасно, конечно, знаете, помните прошлогоднюю презентацию во время оглашения Федерального Собрания. Владимир Владимирович Путин целую кучу вывалил на публику по всему миру информации. Вы ну, Пускай, вот обрушил. Обрушил? Обрушил, обрушил да. А, ну, применительно к нашим, как он любит говорить, партнерам по ту сторону океана, я все-таки воспользовался бы глаголом «вывалил». Я думаю, он бы понял меня. Владимир Владимирович. А, но так, неважно. Неважно. И он, а, в частности, говорил, не будем о других таких же примерно ужасно интересных новинках, но вот гиперзвуковой комплекс «Кинжал», угу. а, который летит там со скоростью 20 махов, пронзает пространство и время, и, в общем, ну, там планирует, управляется, маневрирует и все. Естественно, тут же посыпалось от гуманитариев вроде меня и от некоторых недоученных технарей куча замечаний, которые, в общем, сводились к одному, минуточку. Если он развивает такую скорость, допустим, да не 20, но пусть даже 6 махов, он уже летит в облаке плазмы. Если он летит в облаке плазмы, Каким образом он может быть управляем, если через это облако радиосигнал не проходит? Можете прояснить ситуацию? Нет, не могу. Хорошо. А, значит, я могу предположить, да, что облако плазмы все-таки спереди? Но оно обтекает, оно обтекает, но, ну, а так же? но характеристики этого обтекания э, и, соответственно, непрозрачности они разные спереди и сзади, mm -mm. поэтому я, так как это не моя специальность, но я бы так вот с, э, вот такой уверенностью не говорил, что она будет непрозрачна со всех сторон. То есть хвоста может быть. Я, я не знаю, это первое, второе Нет, ну может, ваш, быть, может быть под управлением подразумевалось, что он управляем благодаря мозгам, которые внутри находятся. То есть я, я действительно не знаю, я предпочту здесь не прокомментировать, Нет, ну это... но я хочу ответить на ваш третий вопрос, можно? А почему? – а У меня, у меня значит, в списке в голове висит третий неотвеченный вопрос на тему э, прикладных приложений того, что мы сегодня с вами обсуждаем. Ну, мы уже к плазме вернулись, это же Да, но, но вот есть прикладные приложения прямо к тому, чем мы занимаемся, вы не Давайте. поверите. Да. Понятно, оружие строить, наверное, здорово и Конечно. весело, вот, но мы очень мирные люди э, и мы э -э действительно очень полезны для народного хозяйства, вы не поверите. Каждый человек, включая вас, включая наших операторов, которые сегодня с нами работают замечательно, пользуются услугами радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Конечно. И квазарами. Знаете GPS. Как? Совершенно верно, GPS. да. Но я думаю, что не все наши слушатели об этом знают. И зрители расскажем. Возможно, да, да? Спасибо. Значит, квазары, о которых мы сегодня говорили, они находятся так далеко, на расстоянии миллиарда световых лет, что фактически на небе они почти как гвозди, вбитые в небо. Ну, в первом приближении. Поэтому мы можем изучать квазары заниматься астрофизикой, а можем использовать квазары как реперные точки и, э, привязываясь к ним, измерять, например, параметры вращения Земли. А без высокодочного знания параметра вращения Земли ни глонасс, ни GPS не смогут выдать необходимую нам точность определения координат. Поэтому существуют специальные интерферометры, которые каждую неделю уточняют параметры вращения Земли, и мы, не зная об этом, пользуемся этим ежедневно с помощью наших навигаторов. Смотрите, вот квазары, квазары, квазары, там у вас ваши персональные открытия, совместные работы. Все больше объектов, которые позволяют все более точно юстировать эту систему наземных координат, геодезические какие-то смыслы. Инерциальная система отсчета. А я-то сейчас во мне проснулся такой бизнесмен, да, такой, знаете... Бизнесмен-гуманитарий. Ну да, да, да, да. Удачи. Ну, типа, вот да, да, какого-нибудь там такого э, инновационного да, инноватора, или венчурного, точнее бизнесмена. Я подумал, а что, эти ваши работы не могут привести к тому, что мы создадим нечто более точное, более мощное, более э, да, дружелюбное, что хотя и GPS тоже дружелюбно, чем GPS. А, и, да, и, да, и, су да, существуют идеи. Э построить систему с использованием не спутников, которые летают вокруг Земли, а да, с использованием да, да, да. тех самых пульсаров, про которые мы сегодня уже говорили. И существует кое-что сегодня уже реализованное, так называемая пульсарная шкала времени. Вот. То есть мы уже сегодня отслеживаем точное время ежедневно, наблюдая пульсары импульсы, которые приходят от пульсаров, uh -huh, uh -huh. от некоторых раз в секунду, от некоторых там тысячу раз в секунду, и на основе многих пульсаров, там исследований десятков пульсаров, uh -huh. мы можем выстроить шкалу uh -huh. времени, uh -huh. которая не зависит uh -huh. от uh -huh. условий и от того, что происходит на нашей бренной планете. Прекрасно. Это действительно работает. Вот я бы под это деньги дал, но у меня их нет. А я бы дал с удовольствием. Ну, нас, Может быть, и государство как то На самом деле правительство, правительство стран, включая наши, вкладывается да, в это не вкладывает. очень сильно, на самом деле там не очень много нужен денег. Вот. В, в это идут вложения. Это, э, мы, мы действительно над этим работаем. У меня два последних вопроса на сегодняшний день, Юрий Юрьевич. А, вот, ну, я читал, конечно, да, как вы поняли, все-таки что-то я читал про. А вас. Домашняя работа выполнена очень здорово. Что-то я читал, Сильное Спасибо за комплимент. У меня такой простой, банальный совершенно, может быть, даже в каком-то смысле хамский вопрос. На вашем счету столько работ, столько открытий. Почему все еще здесь? Вы хотите с собой являть такой вот образчик исключения из правил? Я говорю об утечке мозгов, конечно, вы понимаете. Uh -huh. Да, ну вот э, я не все еще здесь, да. А после того, как я защитил диссертацию, я же уехал за рубеж и в общей сложности я провел 6 лет за рубежом, в штатах и в Германии. Поэтому, наверное, в моем случае более конкретно переформулировать вопрос нужно таким образом: почему там, я принял решение вернуться, да? Почему я принял решение на долгие долгосрочное... Три года, три года в Германии, три года в штатах да, и вы вернулись. Да, тем да, тем да менее, я вернулся, да. хотя у меня была возможность остаться за рубежом. Окей, да, хорошо. Э, вообще говоря, вот. Мы обсуждаем это часто, не часто, но мы регулярно обсуждаем этот вопрос, не в применении ко мне, а в применении к стране, с чиновниками в, в Министерстве раньше образования и науки, теперь, соответственно, это ну, да, науки да. высшего образования. И, в общем, если упростить, то ученый при принятии решения о том, где он будет работать да, и что он будет делать, ему нужно выполнение двух условий. Первое условие, что у него... Адекватная, не безумная, но адекватная, нормальной жизни. Да, зарплата. И причем стабильная, mm -hmm. а не от гранта до гранта. Окей? Okay? Стабильная. Это первое условие. И второе условие, следующее. Э -э хороший потенциал, хорошие условия, потенциал на интересные, захватывающие, прорывные мирового уровня исследования. Вот если вы сможете удовлетворить всего лишь этим двум условиям. Адекватная зарплата на долгосрочную перспективу и условия для проведения высококлассной научной работы значительное количество высококлассных ученых выберут Россию для произведения своих научных исследований. И вот вы сейчас говорите, вот там в основном уезжают, утечка мозгов, вот тут вы остались. Значит, в моей группе Если в МФТ только я говорил, в, в моей группе в МФТИ один из постдоков — американец. Прекрасно. Okay. Нормально. Нет, ну МФТИ, извините. МФТ, это, Еще раз, я это, говорю это про марка. два условия. Адекватная я зарплата понял. и возможность проводить исследования на высоком уровне. Да, это требует э, серьезных финансовых вложений со стороны правительств стран. И в случае с нашей страной, конечно же, процент ВВП, вкладываемый в науку, должен значительно увеличиваться. Но даже это не единственное условие, которое нужно. Правда ведь? Потому что если у вас вокруг находится вот оборудование того уровня, которое мы в основном в стране имеем, но ну это же никакие ворота не лезет, да? Указ президента 2018 года сказал о том, что 50% оборудования должно быть обновлено. Но если вы вчитаетесь в указ, там написано не 50% всего оборудования, а только 50% оборудования в ведущих институтах. Вам нужно еще и определить институты. Вы их определите как не очень большие кружочки и выполните указ, а при этом по стране ситуация изменится непринципиально. Это громадная задача, очень сложная задача. И да, я знаю, что многие наши чиновники стараются работать над тем, чтобы это было выполнено. Однако получается не очень хорошо. Пока, к сожалению. При всей чудовищной точности наших инженеров, наших рабочих, при всем... что при мне том... нравится, чудовищная точность. При всем, при, при, всем, при всем том успехе, который мы видим на примере Радиострона, но все-таки я еще хочу сказать, что... Нередко, да, там Роскосмос и космическую промышленность пинают. Вот у вас одно уронилось, другое уронилось. Но давайте не будем забывать, что да, для того, чтобы, например, на Марс сажать все эти роверы там и так далее, да нужно сначала н количество уронить. Нужно их регулярно туда посылать. НАСА три, три миссии подряд уронило на Марс. Да? А мы посылаем на Марс сами свои проекты там раз в 20 лет и удивляемся, вот опять не получилось. Ну, простите, ну но... Не дали, как сегодня ночью, израильтяне уронили свой аппарат об Луну. Ну, Луну, да. Да, взяли, ну, разбили. Ну, начнем с того, что это как бы маленькая частная группа, ну, да? понятно. Вот, ну, они большущие шо молодцы. Шо они шо получили тот самый весь. абсолютно уникальный опыт, и я за них реально счастлив. Да, да, да, да, пошли уже комментарий. Вот смотрите, вы признаете, что, во-первых, вы охарактеризовали да, да, два ключевых э, пункта, которые необходимы для того, чтобы ученые продолжали работать, а может быть, даже некоторые возвращались. На, в нашу страну И тут же признали Что пока не очень хорошо получается Наладить это дело Несмотря на Определенные, вполне конкретные усилия Отдельных чиновников Каких-то правительственных структур Но производная положительная я Ситуация понимаю. становится лучше я понимаю. Я, я понимаю, какой тренд вы хотите обрисовать Я просто Сейчас спрашиваю об этом Почему Ну вот Наверное, телезрители уже прекрасно поняли, что вы умеете, не просто умеете, вы имеете колоссальный навык излагать сложные материи доступным языком. И я знаю, да, что вы очень активно ведете лектории научно-образовательные, и вообще вот для вас телестудия или там радиостудия – это не нечто исключительное, это тоже привычная среда. То есть вы... Занимаетесь популяризацией, в том числе науки, просветительством в хорошем, высоком смысле слова. По-моему, это слово в любом случае высокое и хорошее. Да, да, да, да, да, да, да, трудно сказать, чтобы это слово могло да, быть принижено каким-то еще дополнительным определением. А, так вот, вы тем самым вербуете поросль? Вы рассчитываете на то, что вот эти ребята у вас, в вашей группе в МФТИ, где-то там, не знаю, в Баумике, там, в МИСИ в каком-нибудь? Честно? Да, Нет. пойдут? Нет? Нет? Почему? Зачем вам это надо тогда? А, ну, у меня будет стандартный ответ, но это чистая правда. То есть Наши... вы не верите, давайте уточним, вы не верите в то, что молодые сегодняшние 17-18 и до диплома там пойдут в науку? Ни в коем случае я этого не говорил. Задача, задача по, мне не нравится слово вербовка, задача по привлечению сильных молодых кадров в мои научные группы, более эффективно решается совсем по-другому. Конечно. И Конечно. я ее решаю, я трачу на это время, совсем по-другому, не выступая по телевидению и на радио. Она решается э, общением со студентами младших и средних курсов университетов. Когда вы приходите в ведущий университет, мы находимся в Москве, поэтому московский, в нашем случае в основном это МГУ, и МФТИ, и вы рассказываете про тематику, в моем случае, моей лаборатории, моих лабораторий. Ну и происходит вербовка, давайте а, я да. за вас грубо скажу. Вы, вы знаете какая штука? Вербов, вербовка немножко цинично звучит в том смысле, что такое ощущение, что мы вербуем людей и дальше их используем для своих целей. Вот если честно говорить то студенты больше получают от нас, чем мы получаем от студентов. Окей? Поэтому вербовка здесь, в общем-то, реально не очень адекватно отражает было то, что бы происходит. Смешно, если бы это было наоборот. Ну, Чтобы иногда вы хотелось бы... Да, но... от студентов больше? Ну, но если честно, время очень дорого. Все-таки да. отвечая на ваш вопрос, зачем? Да. Да? да. Вот, ну, это правда. Да, вот и, и я и мои коллеги, мы им занимаемся наблюдательной астрономией, наблюдательной астрофизикой. Причем мы действительно используем выдающиеся так называемые мега-сайнс, установки. Астрономия, мировая астрономия, использует установки, которые стоят миллиарды. Значит, проект «Радиоастрон» — миллиарды, «Телескоп горизонта событий» — миллиарды. — Вы сейчас долларами мерить? Не будем вдаваться, но на самом деле все цены были озвучены в свое время, когда «Радиоастрон» был запущен, угу. «Телескоп горизонта событий» — все, все известно, это не тайны. Понятно, что это не миллиарды, которые платятся как зарплату ученым, это миллиарды, которые вкладывают правительство в свою высокотехнологичную да -да. промышленность, понятно. Это понятно. Но все-таки мы понимаем, что на, э, на кончике иглы это наши фундаментальные научные исследования. И честно говоря, просто совесть требует рассказывать об этих результатах желательно понятным языком тем людям, кто за это заплатил. Юрий Юрьевич, вот на этой ноте, наверное, мы закончим. Это для меня совершенно неожиданная концовка. Мы начали с квазаров, с пульсаров, с черных дыр. И вдруг на финише всплыло такое простое, совсем не астрофизическое слово «совесть». Спасибо вам за то, что приняли участие в этой программе, пришли в нашу студию за ваши труды. Ну и успехов. Спасибо большое. С вами было очень интересно. Спасибо. Спасибо. с вами. Тоже. Я хочу напомнить телезрителям, что это была программа «Акцент», я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И мы беседовали сегодня о разных вещах, о космосе, о черных дырах, о галактиках с членом-корреспондентом Российской Академии Наук, доктором физико-математических наук Юрием Юрьевичем Ковалевым. Спасибо вам за внимание, до новых встреч.